О-хо-хо-хо! Вот это офигенно, ребят! Охренеть! Минус один! Изяо! Ты куда несешься так? Куда? Ты что делаешь? А-а-а! Ебат! Это эпик, сука! Йоу-йоу-йоу! Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами находимся в VR-игре, которая называется Battle Wake. Это такой Sea of Zivs VR. Я не знаю, как оно в геймплее, но, по крайней мере, если говорить о э, визуальном стиле, ну, действительно, напоминает Sea of Zivs. Смотрите, у меня тут даже тело есть. Видите, смотрите, какой классный. Смотрите, я статухой. Короче, я сейчас первый раз буду в эту игру играть. Давайте посмотрим вообще, что эта игра из себя представляет. Потому что все из VR, это звучит, ну, прям очень вкусно. Я надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Не забывайте поставить лайк. О! Блин, он со мной разговаривает на английском, а я как будто бы что-то понимаю. Так, ну-ка давай посмотрим сеттинг. Ладно, то, что русского языка нет, это, в принципе, вполне ожидаемо. Компания и Warfare. Нет, давайте в компанию поиграем, давайте посмотрим, что это за компания. Слушай, ну графон, кстати, в игре офигительный. Ты посмотри, как круто сделаны персонажи, охренеть вообще, вот это кайф. Так, у нас здесь что-то надо будет делать, блин, главное, чтобы я разобрался, учитывая, что все это, к сожалению, будет на английском. У меня вот единственный персонаж, который сейчас открыт, остальные закрыты, да, я как понимаю, это вот этот. Ветра Соломона а, увеличивают скорость, какой-то еще дополнительный дамаг мне дает. У него еще какая-то ульта есть, который штор может вызывать. Хорошо, ладно, нормально, погнали. Возможно, чтобы открыть остальных персонажей, не знаю, надо компанию проходить. Так, Диегор значит хочет, чтобы короче королева оставила его в покое, видимо, пират какой-то за ним там охотится. Не дайте кабронам а запустить свои... Поганые пальцы, а, а, ваши ништяки написано. Давайте посмотрим, как выглядит геймплей. Мне, естественно, хочется просто оказаться на корабле. Я очень сильно хочу в Виаре поплавать на кораблике. Давай. А так и есть. Мы с вами, ребята, на корабле. Это значит, как им надо управлять, нам показывают. Все, схватили. А это зачем? Hit the bell to start your vessel. Ага, поплыли. О, о, о, о, о, погоди! О-хо-хо-хо, вот это офигенно, ребята! О, -о, -о а, -о, бля! Вот это охренительно просто. Я не очень пока знаю, что мне надо делать. Это вообще, по-моему, просто обучение. Но графика в этой игре просто великолепная, просто офигенная. Но в VR любая графика выглядит лучше. Так, а вот это что такое? Вот это что такое интересно? Это пухи! Так, point the target and pull the trigger to fire. Ага. А почему я должен шмальнуть? Скажите мне, пожалуйста. Есть тут какой-нибудь корабль? А-а-а, красотень! О, погоди! На! Иза! На! На, сука! Поплыли! Нифига себе тут еще цифры урона! Охренеть! Минус один! Изяо! Илья, услышал, ну это офигенная игра, между прочим на сука! Это, конечно, не сила в ЗИФС ни разу, ребят. Сами понимаете, да, не тот уровень свободы, это просто, по-хорошему, битвы. На кораблях, конечно, все упрощено, потому что по кораблю ходить нельзя. Вот это меня, кстати говоря, расстраивает. Но при этом все очень динамично, классно и красиво. На кораблях поплавать в VR дорого стоит. Наверное, туда мне не надо идти, я не понимаю. Вот это вот что это? Это я умру, если я туда попаду, или что? Grab your anchors by using the grip and The incoming mortal. ага. И это как? Типа вот так? А, и это разворот жесточайший. Бамс! Поплыли дальше. Очень динамично, очень круто, очень красиво. Хотелось бы хоть какого-то открытого мира. Но, насколько я понимаю, это просто действительно битвы на кораблях. Holding the touchpad, aiming and letting go. А это что я должен сделать? Это что такое? Ну? А, это, блядь, нитро жесткое! Нихуя себе, ускорение, твою мать! На, сволочь! Что-то я по нему попасть не могу. А нет, могу. Затопил на Изяо, между прочим. Так, я вот между этим должен проплыть, правильно? Это показано, куда прилетят их выстрелы, или что это такое? Да, это куда прилетают их выстрелы. Казуальненько, но при этом очень круто и атмосферно. Блять, не туда стреляю. На! А! Нет! Еще один! А, по нам, нам попали, я же сказал. Я же сказал. На. Они какие-то бочки еще кидают. Я могу заюзать свою ульту сейчас, да? О, а, врежусь! Подожди! На, Изо, Разворот! Вот это я должен! Все, я понял! На, держи! <реклама> <реклама> <реклама> вот это эпик! Это моя жесточайшая ульта, правда? Я что-то походу ей промазал, чутка. Но выглядит она эпично, конечно. А долго она, интересная, восстанавливается? Я бы хотел еще заюзать. Блин, вы слишком далеко от меня. Стойте, падлае! Я у минус. Ха! Разворот дрифтовый, нахуй! Ха! Минус! Не, не минус! Блин, не добил! Твою ж мать-то! А? Эй, братуха! Минус! Охренительно это все ощущается, ребят! Конечно, графон очень сильно спасает атмосфера! Геймплей очень сильно упрощен! По сравнению с любой игрой и пиратской, которую я играл, понятное дело, это просто битвы на кораблях. И тем не менее, это все очень и очень забавно. Приветствую жесточайший вас, мой дорогой друг! На! О, твою мать! А! Я так могу и отъехать, между прочим? Да ты что творишь-то, сукин сэн якин? Затопили. Падай уже, Танис, лавьте яйки. Из за Прошли обучение. Я расстроен, конечно, нельзя передвигаться по кораблю. И нету той свободы действий, как Sea of Thieves, Но э, от Sea of Thieves здесь по-хорошему только визуальное исполнение. Но в VR, ребят, это выглядит все очень и очень достойно, серьезно. Погнали, давай посмотрим следующую миссию. О, смотри, совершенно другая локация. Что тоже очень классно. Погнали! А тут что, басям что ли? Что это такое? Что это такое большое, ты посмотри? А нам его, может быть, защитить надо, я не знаю. Он нас будет долбать или нет, вот в хороший вопрос. И враг, не, он стреляет, значит враг. Ух ты, твою мать! Ты что делаешь? Минус один. А! Не успею! А! А, все-таки налетел на что-то твою мать! Вау! Вы что, мужики, так прям передо мной-то выплываете, а? А, врезался! Разворачиваемся! Блин, вот этот разворот это так модно, это так классно вообще! Ощущается, ребят, вы не представляете? Виари управлять большим пиратским кораблем это реально огромное удовольствие. Очень. Ты куда несешься так? Куда ты что делаешь? Ааа! Ебат, это эпик! Сука, сука! А что мы тонем, мы не тонем, правильно? Так, все нормально, пока живем. Так а что, нам надо завалить вот этого, что ли, огромного босса? Я же его в жизни не завалю. Он же какой-то бессмертный. Я понимаю, нему шмаляю, а ему вообще все равно. Откуда вас так дофига? Вы что творите ребята? Слишком много! Ебат! Мне ульта нужна. Как ее заюзать, вопрос. Destroy the прогресс. progress. Все. Нам надо забивать хер на, на всех маленьких ублюдков и гасить только здорово. Где он? Где большой корабль, который мне надо разрушить? Их здесь слишком много. Я против них всех... Заколебусь, надо просто постоянно долбить. А! Надо просто постоянно долбить большой корабль. Ох, сейчас ко мне прилетит. Прилетит, прилетело. Вижу большой корабль, погнали за ним. Дайте мне ульту, есть ульта. Сейчас мы на него ульту направим, я надеюсь, я, блядь, не промажу в этот раз. Ой, хп-то мало. Давай попробуем к нему прям поближе подплыть, чтобы не промазать сто процентов своей ультой. Так, ты! Утопил. Разворот. Жесткий. На. На, падла! На, сукин сын. Так, что у меня там ПХП? По Пока живой. Шмаляем. На, сука, сколько снесли ему? А, как тяжело-то здесь маневрировать? Ой, блин, даже половину не снесли, ребята, несмотря на то, что мы заюзали. Ой, прям под эту хрень, да? О! На! Ах. Очень сложно управлять. Ебать, тут все горят! Горите, падлы, Умирайте! Разъебан вообще на изяу. Че у меня по ХП? Очень плохо по ХП. Так, это уже сложная миссия компании, я вам скажу. А? 15 тысяч! Да сейчас меня раздолбают же, господи, боже мой, где этот чертов корабль? Не вижу его. А можно себя как-то залечить, интересно? Где большой корабль? Вообще его не вижу. Куда он плыл? Может где-то здесь плыл, нет? Что-то вообще его не видать. Ну! Минус! Поворачиваем! Здравствуйте, ребят! Уезжал, уезжал, уезжал! Ах ты сукин, сын! На! Затонул он? Минус! Я вообще не знаю, куда большой корабль уплыл от нас. Шмаляем! Минус один! Привет! Минус один! Минус один! Минус это Минус мужики! Минус Минус а, я еще жив, Ну, очень плохо мне. А! Минус! Я почти все корабли уже раздолбал, между прочим, их было так много. У меня восстановился ульта, значит нам нужно найти этот большой корабль. А что это там повисло? Смотри, чувак просто повис, блядь, смотри, да его. Так, ну я почти всех раздолбал. О, ни хрена себе красота, какая мечта. Смотри, 16 хп, у нас что, восстанавливается хп, когда я, я долбаю других? Ближай, что здесь нет огромного открытого моря, по которому можно свободно плавать. Сейчас давай вот это разрушим, он пытается там что-то сделать, я не знаю зачем. А здесь у нас, кстати, уже тупик, видишь? Что-то по хп, нормально все по хп. Добиваем. Изи. Трое их здесь, ёбаный-бобаный! Всех потопил! Где остальные? Где большой корабль? Я не знаю, как они так классно оптимизировали, чтобы не укачивало. Потому что я думал, в этой игре будет очень жестко укачивать в VR. А оказалось, что это вообще не так. Кто стреляет? Да твою мать-то? Ты-то что мелкий, выпендриваешься. Давай его тоже добьем. Тихо. Победа! Серьезно? А как я победил? Я даже не знаю, ребят. Я даже не знаю. Такое ощущение, что. Он, может быть, я его уже утопил, не понял. Но в любом случае, я выиграл, ребят. Это очень было весело, хотя мне, честно, хотелось бы, конечно, добить его самому. Возможно, он где-то забаговался. И игра просто автоматически мне зачитала победу. Ну что, ребята, я считаю, что это очень прикольная игра, если вы хотите больше увидеть, может быть, на стримах или еще на видосах, напишите, пожалуйста, об этом, конечно же, в комментариях, и если досмотрели до конца, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и, конечно же, приходите к нам в группу ВКонтакте, на наш Дискорд-сервер, и подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылочка на все это добро в описании внизу. Будет! Офигенная игра сделана, она очень динамичная, конечно же, это не Sea of Thieves, разве что только вот напоминает антураж о Sea of Thieves, сама по себе, по геймплею, это просто битва на кораблях, и тем не менее, поплавать в VR, пошамаляться из пушек, это очень круто, поэтому мне очень понравилось. Ну а на сегодня, ребятки, это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт, жестких всем респектов! Йоу!